Алле. Антон, добрый день, а, Алексей, звоните, а есть минутка? Звоню с Крайнего Севера, идите? А есть 7 минут. А, ну, мне минутки хватит, я просто хочу поделиться своим осознанием, сейчас просто произошло небольшое осознание у меня, и хотел поделиться. Слушаю. Если интересно. А, смотри, для чего нам обрезают волосы и ногти? А -а -а. Не задумывался? Слушаю. А вот, я, я сейчас осенила меня тем, что обрезание волос, там, ну, любые вещи, там депиляция, там, это как травма на теле. То есть ты порезался, болячка, и твой организм начинает расходовать свою энергию для того, чтобы устанавливать. У нас же есть образы там у тебя, у меня борода не растет больше там, определенной длины. Ага. Там на руках волосы не растут больше определенной длины. Но стоит тебе их срезать, они опять восстанавливают свою длину. Ага. Или становятся короче. То есть до той длины, например, там, у девочек. Или у девушек, там была у девушки коса там до пояса, она ее обрезала, больше она там до плеч, ниже, не растет. Ага. Укорачиваешь свой цикл жизни и укорачиваешь свои ну, энергию тела, ресурсы. Ага. И сейчас я заметил, я давно не стригу ногти, ну, я просто думаю, для эксперимента, волосы давно не стригу сам тоже, нигде на теле. А Вот, я решил ногти не стричь. У меня первый там месяц ногти ломались, были слабые, расслаивались. Прошло два месяца, у меня ноготь не согнешь. И он не растет больше. Он не стал длиннее, он там есть, там, ну, так чуть-чуть отличается. Стал жестким. Я обратил внимание на животных. У них же там то же самое, там у меня было, ну есть домашнее животное, собачка. И, ну, он такая комнатная. И обрезали ногти до определенного времени, там, раньше, когда в Москве еще жил, пока на крайний север не уехал. Вот. И они росли до определенного образа, и все, и дальше не росли. А сейчас не обрезаем. Слушай, ну, с волосами абсолютно согласен, а вот по ногтям не знал, надо тоже проэкспериментировать. Как я вот сейчас, сейчас обратил внимание. А Еще потом я начал обращать внимание, у нас же раньше как было поведено в детстве в СССР. Ребенок родился, на волосы начали, начали волочинки маленькие расстрастать, его на волоса Я говорю, а зачем вы это делаете? Ну, точнее, не так. я еще тогда говорил, а мне рассказывала там, мама, там бабушка. Я говорю, а зачем? чтобы волосы гуще были, а оказывается не для этого, для того чтобы быстрее э, человек взрослел, быстрее тратил свою энергию, быстрее стал стареть. И еще заметил о том, что если человек больной, то он быстрее стареет, он выглядит как старик. Опять же, это та же самая травма, как болячка. То есть организм тратит свою энергию, следовательно, быстрее стареет. Это на физическом плане. Тут еще есть сакральный смысл. Волосы имеют один и тот же корень со словом воля. Чем больше. Это я знаю. Это я знаю. Да я слушай, сейчас про другое Да мир. Слушай, да слушай. Я тебя внимательно mm -hmm. слушаю не перебивал. И не угукай там. Да, да -моё. Ты же звук забиваешь, запись забиваешь. Когда до вас дойдет, что ни угукать, ни огракать, вообще молчать нужно. А, э, вол, волосы – это воля. То есть, чем больше волос на теле, тем больше воли у человека. И тем больше связи с космосом. Отсюда слово «космы». То есть, это связь с космосом. Это как антенны, получается. А вот по поводу ногтей, это получается агрессия. То есть, котам для чего когти? Это единственный способ их защиты. Ну, на передних лапах, как минимум. На задних, ну, тоже они когда там ложатся, они это, задними ногами начинают это э, тоже драть. Вот, они их иногда чешут, то есть, они чешут по э, когтеточке. Ну, наверное, они их просто натачивают, чтобы они острые были. А так, по идее, да, им же никто никогда не, не стрижет э, в природе. И получается, они у них это вырастает до определенного момента и все останавливаются. И, в принципе, у всех так животных. Хотя, ну вот, скажем, землеройка у нее зубы, если она это не будет, не знаю. Слушай, а как же фото этих есть индусов, у которых там ногти длиной полтора метра есть? Здесь опять же образ твой. Смотри, сейчас мы разговаривали с любимым, ну, своей любимой разговаривал. Когда я меня снял, я пошел к ней и говорил, смотри, она просто тоже в этой теме. Вот. Она говорит, у меня было в юношестве тема такая. Я покрасил... А, голубые глаза были. И я покрасил... Алло. Это опять я. Ну, видишь, видимо, не хотят, чтобы я тебе про личное рассказал, про то, что про Севгос. Ну, подожди, подожди секунду. Подожди секунду. Да-да-да. Видимо, проличные, ну, не хотят, чтобы пока рассказывал, значит, чуть позже. Смотри еще, что со мной произошло. А, но ну, если интересно, еще минутку могу твою потратить. Если нет времени на это, то до следующего звонка. Говори. Дешу. А, все, супер. Смотри. Набирал здесь в одном роднике воду для дома зимой. Набрал, ну, 30 литров, поехал в баню. Из бани выхожу, машина не заводится. Думаю, ну там, что я только с не делал, не заводится, все, умерла машина. Думаю, надо вылить воду, потому что мороза на улице, и идти домой пешком. Вылил воду, думаю, ну ладно, на последний раз попробую завести, машина завелась. С этого родника я больше воду не набираю. Два дня назад встретил человечка одного, с ним разговариваю, там, ну, темы, там, говорю, ну, разрешение у него спросил, там, на информацию ему, чтобы давать. Разговариваю с ним, он все воспринимает информацию, начал другую информацию давать. Собачки вокруг нас начали бегать так, что мешать нам говорить об этом. Я говорю, ну вот, видимо, это не дорос до этой информации, и не буду тебе давать. И он мне отвечает на это. Ну да, мне эту информацию еще рано. И что? Все, во все вокруг нас. Ну, то есть знаки. Все вокруг нас. Ну, ну просто информацию, я тебе говорю, поведать тебе. Ту, которая случилась. Вот я рассказал. На самом деле, вот все, что хотел, я рассказал. А, ну ясно. Ты давай мне через месяц перезвони, по поводу ногтей мне интересно, заинтересовал. Да вы добро, но я, тебе сказать, все раньше перезвоню, потому что у нас есть здесь, ну, сформируется много видео по теме живых, по теме индосамитских надписей, по теме векселей, как это уже, ну, есть просто уже практика, которая работает, и видео, и документации куча, и с перебитской системой, как мы заставили систему сдвинуться с места и нам надо благо начать работать. Остановись, я не договорил. По поводу ногтей. Держи меня в курсе. Через месяц сделай звонок именно по ногтям. Добро. Вот, теперь все. Добро. Тогда здоровья до звонка, до следующего. Добро. Будет И... информация, звони. Добро. И новых знаний. Все, все пока. Далее? пока. живой мужчина, подящий именем Антон. Привет, привет. Алексей. Алексей тебя приветствует с Севера, по поводу ногтей с тобой разговаривали, договорились на четверг, но я уяснил, что тебе было в четверг не до, ну, до меня, поэтому решил сегодня mm. а, Ну что, есть минутка, про ногти расскажу, да и если там будет еще время, расскажу про классные вещи по э, устранению само, самоустранению должностных лиц. Алло. Mm, давай, слушаю. Ну, про ногти. А, давай с этого начнем. Okay. Ровно минутка. Я тебе тогда еще хотела рассказать, у меня на тот день сразу еще пару прояснений произошло, и у меня сразу картинки открылись в голове такие, как, например, там Иисус распят на кресте. Ему пробили руки, ноги и на голову одели терновый венок, чтобы медленно умирал. А То есть обрезая ногти, обрезая ногти, грубо говоря, там ты себя травмируешь, и волосы, и медленно умираешь. Потом. Ну, сейчас да расскажу свои видения. вот. Потом дерево, то есть, если ей обламывать сучки постоянно дерево, то она будет медленно жить, но очень коротко, и в итоге засохнет. Вот мое видение, которое открылось. А -а -а. То есть если траву постоянно под, это, подстригать, она э -э -э -э, чё, засохнет? Хилеет. А, ну да, она растет чуть-чуть. Ну, то есть она не перестает расти потихоньку, потому что пока силы есть, восстанавливает свои роски. Но в итоге потом хилеет. Ну вот футбольные поля, если взять, там постоянно подстригают газон. Да. Вот, этот газон меняют три раза за сезон. Он вытаптывается, да. э, сохнет. Ну, а то и больше. Все зависит там еще от самой травы. Ну, это, допустим, этот, э, по которому бегают. А вот э, лужайки, не знаю, гольф-клубы всякие, там же никто не бегает. Ну, смотри как с лужайками и с гольф-клубами. Там же постоянно они досеивают. То есть после каждой стрижки ты досеиваешь траву. Ну, если взять эти газоны у этих самых, кто там красивые газоны делает, вот, они там постоянно досеивают. Ну вот про ногти я ну, свое мнение, ну, видение мнения высказал. теперь про должностных лиц. Общая подожди, тема. Подожди, подожди, подожди. Я на будущее я могу разместить наш разговор для всех? Да, в принципе, можешь более того. Сейчас я там э, делаю несколько роликов, аудиозаписей как раз про должностных лиц. И я тебе их тоже вышлю, и, ну и когда на канал размещу, тоже ссылку вышлю, чтобы там, ну, Макрик, твои тоже посмотреть люди. И так, кому понравится, там, ну, воспользоваться этим же опытом. Угу. Ответил... Рассказывай да? теперь про этот опыт. Подожди, ё-моё, куда а. ты спешишь? Ты вот в только, спешке только ну, мешаешь разговору. Дай мне это вопрос. Ты про ногти начал рассказывать. Если это под аудиозапись, тогда нужно пояснить полностью про ногти, потому что люди не в курсе. Ты начал с того места, тот-то разговор у меня это, я не помню, сохранился или нет. Короче, с нуля поясни, что с ногтями-то вообще за тема. Добро. А, так с самого начала. Нас приучают а, с детства. Только прям с самого рудома мы уходим, к тому, что необходимо подстричь волосы и обрезать ногти. Ссылаясь это там на медицинские там свои термины, которые как для обычного человека неясны. Вот. И дальше везде, живя в городе, тебе вся реклама об этом пестрит. о том, что необходимо там чистые ухоженные ногти подстриженные коротко, чистые ухоженные волосы подстрижены коротко, следить за собой. Аля благо, а вот. Но когда я в эту тему углубился немного, то я выяснил, что долгожители на нашей планете в основном, ну если взять там СССР наша, то это Кавказ, и кто долгожители дедушки, которые пасут э, там в горах скот. А пася в горах скот, э, ну у них нету столько времени, чтобы там следить за своими волосами, брить их, выдергивать там а также там, следить за своими ногтями на ногах, на руках. Вот. После этого я еще подумал, а где же у нас еще долгожители? И оказалось, что долгожители у нас еще там, где у людей было тяжелое положение. Ну, например, там в СССР это было деревня, когда у людей было много скота своего, плюс колкозы, и им за собой там, смотреть особо было некогда. И СССР там, ну, по статистике дольше живут, чем мы, ну, чем мы сейчас я на сегодняшний день перенес эту статистику и тоже выяснил что сейчас в деревнях живут также там не намного но дольше чем в городе и вот эти параллели когда провел я выяснил что ну кроме еды там воды и всего остального у нас еще отличие в том что в городе обязательно надо там стричь ногти брить бороды волосы ну чтобы аля, типа, опрятно выглядеть и садить в офис вот, после этого мне а, пришло прояснение там самой тиражируемой и продаваемой книгой, то есть Библии, там есть, я не знаю, рассказ, там постулат, я не знаю, что это там были, ну, потому что исследовать а, не могу. А, давно это было, как, мне, как нам говорят. Вот. Но там есть, а, ну, у меня так в голове всплыла картинка, а, точнее, может, не картинка, а там рассказ, а у меня всплыла картинка о том, что Иисус на кресте распят. Распят он, там четко сказано о том, что были вбиты в руки э гвозди и в ноги гвозди, а также на голову был повешен терновый венец, колючий для того, чтобы он медленно истекал кровью, следовательно, медленно умирал. Ну и когда провел эти параллели, то есть нас все время заставляют а, себя травмировать, то есть обрезая ногти, обрезая волосы а, на любых участках тела. Чтобы мы медленно умирали вот такое вот видение Антон. ну да <с> это все ясно Но ты же рассказывал что ты сам решил это проверить да нам ну, у меня там я уже не брею бороду года два примерно ну точно времени скажу и она дольше ну больше не растет определенного образа которого вот она выросла и она все дальше не растет я не стригу волосы на голове, ну и вообще везде волосы, ну примерно так же там два года, плюс-минус там в, там в два месяца, но точной даты сейчас хотя не скажу. Вот, и обратил внимание на то, что как я только перестал стричь волосы ногти на ногах и руках, то ногти стали крепче, перестали расслаиваться. Более того, они не растут там какой-то страшной длиной, то есть они там чуть больше, чем когда я их обрезал стали, но они стали жесткими, стали не без заусенцев, не царапаются, ничего. И при этом их очень тяжело согнуть. Они жесткие стали. До этого у меня ну, ногти были такие мягкие, сами обламывались. По волосам скажу вот отличие. Когда я стрився коротко, у меня волосы пачкались ну, практически каждый день. И я то практически каждый день их, ну, сейчас, когда они стали длинными, ну, они пачкаются примерно раз в неделю. В смысле, ты их моешь раз в неделю? Пачкаются. Цвет э -э и жирность волос выглядят, когда они становятся выглядеть грязными, примерно неделя. Ногти на руках и ногах когда последний раз постригал? Ну, где-то полгода назад. Полгода? Ну, может быть, там. Ну, может, не полгода, может быть, там, 3-4 месяца назад. Ну, вот, до полгода, вот так вот. А, а ты можешь... Просто точно тоже не скажу. А ты можешь прислать свое фото, чтобы было видно длину волос, волос... Да. Бороду... Да подожди, слушай, длину, длину волос на голове, на бороду, там, сможешь прислать? Я же сказал, да, смогу. Ну, я же не слышал, оборвалась связь. Ну, все, добро, смогу. Так, это, дальше, я, мне к тебе просьба, коротко рассказывайте по делу. Слушаю. Добро, коротко и по делу рассказываю. А, как только мы начали писать волеизъявление, использовать без оборота на меня, это самое, CF AR, а, должностные лица начали самоустраняться, уничтожаться. На сегодняшний день... Из должностных лиц. Начальник э, милиции ушел на пенсию по отставке. Притом он занимает совсем недавно, этот пост, э, и выглядит лет на 40-45. Ну, то есть молодой. Рано для такой должности уходить в отставку. Второй момент. Э, глава э, города под следствием уголовным, э, третий, Главврач э, областной больницы ушел на пенсию, хотя, э, хотя два года только работает за Это из больших э, таких лиц. А, еще под э, директор школы. Э, вот. И сейчас под следствием прокурор города. А, района, района любимый подсказывают. Это все? Просто в городе сидит. Ну, это вот на сегодняшний день, и то, это я узнаю из сторонних, э, ну, посторонняя информации, сторонняя приходит. То есть, то, на основных пабликах, что вот такой-то человек ушел в отставку, думаю, а что так? Со мной только начинаются какие-то дела, и они сразу уходят в отставку. И вот с этими людьми есть видеозапись, моего ну, общения, диалога и всего взаимодействия. И подлога документов, как я их в мошенничестве уличаю, а в подлоге документов, после подлогов документов они исчезают по своей инициативе. Как ты их уличаешь в мошенничестве? Письменно, устно, под видео? <связь> По-разному. Вот прокурору города я сообщил, что он, ой, района, сообщил о том, что он выносил свои отписки, несмотря даже в материалы дела, потому что там в материалах дела поддельные документы. Ты само слово «мошенничество» произносил? Да. Каким образом? При, в ваших действиях присутствуют признаки состава преступления э, мошенничества? Нет, не так. В диалоге с ним, я сидел у него в кабинете, и мы с ним разговаривали просто вот так по душам. И я затронул тему о том, что, долж, ну, проконы, то, что должностные лица, если их уличить в мошенничестве, то они самоуничтожаются. На что он мне задал вопрос, а это как? Я говорю, я не могу ответить, как это происходит, ну, на физическом плане, там, в принципе, я могу только ответить э, последствия, ну, то есть, что до этого происходило и что после этого происходит. Например, там вот, ну, люди уходят или на пенсию, или у них вырастают дела там, разные, потом я не уточнил, какие. После этой фазы прошло два дня, и вот э, обнаруживается этот самый э, подлог документов в деле, я прихожу к нему и говорю там, я в этом деле обнаружил подлог документов. Ну и пока человек пропал, еще не знаю, что с ним произошло. Вот, тоже, а при том подлог документов совершил этот врач, ну, про который я тебе говорил, глав, ну, врач больницы. И вот прошло два дня после того, как я прокурору об этом сообщил, а главврач сегодня, в новостных пабликах, ушел на пенсию. Mm -hmm. То есть ты каждому из них, сколько человек всего? Примерно 7, да? Или сколько ты назвал? Примерно 7, но будут участвовать больше, потому что мне отвечало очень много, ну, слайд на этот поддельный документ отвечало очень много людей. И структур. Мы посчитали примерно, кто непосредственно подписывал документы, 10 человек было. с Разных структур. Ну, включая область. Научись отвечать коротко. Учусь. А быстрее, пожалуйста, учись. Нет вопросов. Нет времени. Вопросов масса. Ты не даешь их задать. И каждому, получается, ты говорил, сообщал номер канона, озвучивал его и говорил, что это, ну, ну а по сути там и сказано, что в случае увеличения мошенничества, ты, то есть ты озвучивал теорию, ты озвучивал норму. Вот этого канона, да, получается, основания. А в самом мошенничестве ты говорил, что ты их уличил? Ну, там, я не знаю, фразы, в ваших действиях присутствуют признаки мошенничества. Или я подозреваю, я предполагаю, что вы занимаетесь мошенничеством. Каким-то образом ты им дал понимать, что ты их уличаешь в мошенничестве или нет? Только разговаривал с одним человеком, во всех остальных, что общего? А, я так уясняю, что вопрос был, а что общего было с ними? Общее только было то, что я на всех документах подписывал без оборота на меня и использовал эти буквы SAFE BY AR. Во всех случаях остальных каждый документ разнился, он был там, ну, с новой информацией составлен по-новому, и произносил я такие фразы по канону только одному человеку прокурору. И он через сколько дней ушел? Он еще не ушел, он пока пропал. Пока у меня нет информации, что он ушел или не ушел. Ушли другие люди. Подожди, а что значит пропал? Ну, то он выходил на связь как-то, там, я с ним пересекался, а теперь я даже не, не пересекаюсь. Сам звонил даже иногда. Ну, там, по своим делам. Говорил, что мы много пишем. Ну, то есть, разные вещи. Что значит, я ни, ничего не понимаю. Ты, Он на, на должности, на рабочем месте или нет? Пока не могу тебе ответить. Я сейчас сказал под других людей, что они ушли. Ну а именно вот с этим прокурором, у ты, которого ты сказал про мошенничество, ты э, с ним можешь сам связаться, проверить, на месте он или нет? Я сегодня буду к нему заходить, узнаю сегодня эту информацию, я буду еще относить его по поводу следующих материалов дела, знакомления. Ну вот теперь ясно. И уточню. Да ты элементарно мог позвонить и спросить, если вы постоянно контактуете. Так я сегодня так буду. Зачем я буду звонить, если я зайду лично? Ну, за тем, что ты бы уже знал эту информацию и сообщил бы для всех. Согласен, может быть, но я об этом еще пока не подумал. Ну тогда после визита отзвонись мне, на месте он или нет. Добро, я могу этот номер себе списать и потом уже звонить напрямую на этот номер? Да. Добро. По поводу аудио-видео, а, то, что я и с прокурором общения заснял, точнее, и заснял и писал, но у меня камера выключилась, но аудио писалось. Угу. Вот. А, тебе эта информация интересна? Тебе выслать? Ну до тех пор, пока нет результата, мне это вообще все не интересно. Понимаешь, мне эта сетева теория, теория надоела, меня интересует практика. Нет, у меня результаты есть по тем, кому я тебе говорил. А Тоже есть и аудио, и часть видео, и документы оборотов. Это, знаешь, как проверяется конкретно. Идешь к новому должностному лицу, у которого к тебе, у тебя претензии. Конкретному пишешь бумагу. Залепляешь туда CFB, залепляешь туда канон, залепляешь туда этот без оборота на меня. Разговариваешь с ним говоришь ему, что в его действиях присутствуют признаки вошенничества, и ты их усматриваешь, пишешь все на аудио, на видео, а потом, а потом ждешь неделю и смотришь, что с все происходит. И если он вдруг внезапно ушел на пенсию или в отставку ушел досрочно, своих полномочий, хотя вот только-только устроился, вот когда ты это все в скупе от начала до конца сделаешь и заснимешь аудио и видео, вот тогда, пожалуйста, Можешь сам видео составить, можешь мне выслать все материалы, и я за тебя смонтирую видео. Вот такой результат нужен. Они, а не, а не на словах да. это все. Вон вот там немножко аудио, вот там немножко аудио, вот там немножко видео, вот там немножко тейфбай, вот там немножко про мошенничество, вот там немножко про канон. И все на словах. Услышал тебя добро. Мы... Так Давай-то больше тебя не отрываю. Те вопросы, которые я у тебя задал, ты там раз, ну, открыто сказал на них. Если у тебя есть вопросы, задавай и тогда буду я дальше делами заниматься ну, и тебя да. не отвлекать Добро, жду от тебя фото ногтей и волос и а, звони мне как схожешь прокурор Добро. Все, давай, благодарство Давай, до связи, благодарство